В общем мы оказались с вами в летней резиденции, господа, и это конечно не фрукты, но тем не менее концепция тоже ну, плюс-минус такая же. Здесь, соответственно, дешевле. Они не входят в Сириус, но у них через дорогу здесь школа. На самом деле, фрукты здесь, ну, типа, 300 метров вот туда чуть находятся. Они ближе туда, к морю, и они уже входят в Сириус. Ровно через дорогу сотая школа, ее Медведев открывал, а фрукты находятся у нас 300 метров вот туда. Они ближе к морю, и они, соответственно, в Сириусе уже входят. Но абсолютно вся территория также огорожена. Здесь уже вот такие вот выросшие елочки или что-то такое. Спортивные площадки, даже есть небольшой скейт-парк. Но сами фасады выглядят так. Вообще это все строило РЖД-строй. Фрукты, согласитесь, выглядят чуть получше, но они дороже. Пойдемте посмотрим. Эта квартира 52 квадратных метра. По сути, точно такая же, как вот в фруктах 48,5. И отсюда открывается очень хороший вид. Он прям очень неплохой. Вот, в принципе, на фрукты видно фишт, видно богатырь, колесо обозрения и немножечко море. Ну и, соответственно, саму территорию летней резиденции. А школу вот отсюда не видно, но только краешек. На самом деле, ну, как бы, вот фрукты, вот летняя резиденция, там Sirius, здесь не Sirius. Как бы, если хотите сэкономить и пользоваться всеми благами, ну, здесь реально только дорогу перейти и до моря, ну, плюс пять минут добираться. Значит, вот эта квартира, на самом деле, она здесь представлена как однокомнатная. То есть у нее вот такая большая зона, где можно спать и играть вот в PlayStation. Конкретно сейчас мы даже с вами можем здесь прокатиться на Evolution, но не будем этого делать. А с этой стороны у нас расположена вот такая кухня. Но на самом деле, когда мы продавали подобные планировки во фруктах, мы говорили ребятам, эту квартиру можно спокойно сделать двушкой. Вот сюда ставится перегородка, вот так. А вот этот проем просто ломается. Здесь как бы он монолитный, но есть масса способов, как сделать там дверь. Объясню, как это работает, если вы вдруг не видели эти видео. Вот этот балкон стеклится. Ну, естественно, дверь отсюда убирается. Балкон стеклится, а отсюда делается проход в комнату. А там у вас уже стоит стена. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, как это работает. И из этой квартиры реально сделать хорошую двушку. То есть у вас здесь одна спальня с балконом, на который мы только что выходили. И вторая спальня будет располагаться здесь. Кухню мы посмотрели, вот такого размера санузел. Но самое главное, что эта квартира уже с ремонтом. В нее можно уже заехать и жить. И стоит она на сегодняшний день... Ну, по сути, как 38 метров во фруктах. Только здесь она уже полностью готова и стоит она 16,5 миллионов рублей. Это действительно очень выгодное предложение в альтернативу. И мы показываем эти предложения вам для того, чтобы вы понимали, что есть масса хороших предложений, которые можно рассмотреть. Ну, как бы, вот летняя резиденция, да, она, может быть, где-то проигрывает. Вот фрукты. Там за 16 вы возьмете 38 метров. Здесь за 16 вы возьмете 52 при этом здесь уже можно сделать прям полноценную двушку, если в этом есть желание. Даже если не переделывать здесь ремонт, гипсокартоновая стена, обои, но ну, вот это вот, конечно, нужно будет подсломать. Но 16,5 миллионов, 16,5 мы делим на 52, 317 тысяч. И это с ремонтом, а фрукты в среднем продаются за 320-350 в черне. Здесь вы уже можете заехать и жить. Вот, такое предложение, оно интересное, самое главное, что оно видовое. Вот с этой стороны, я думаю, что будет школа, кстати, видно. Ну вот она, да. Смотрите, какой у них стадион, есть баскетбольная площадка, волейбольная, футбольное поле, сама школа, детские какие-то тут лазилки. Но она прям очень круто укомплектована, господа. И ее можно рассмотреть, и она реально крутая, поэтому, господа, вот вам хорошая альтернатива фруктам, если хочется побольше площади и ограниченный бюджет. Также ипотеки, не ипотеки, все что угодно можно рассмотреть. Но вообще стал серьезно груст тем, что он изначально строился как полноценный район, здесь есть нормальные тротуары, широкие дороги, и здесь нет тропа, и самое главное, что он развивается, строятся детские площадки, спортивные площадки, вообще все что угодно. Да и самое главное, что здесь огромное количество людей, что днем, что летом, что зимой, что ночью. И как бы на улице жарко, и они вот... Вообще кайф езды на мотоцикле в том, что ты можешь запарковать везде, но ну, в принципе то же самое, что и с мопедом. И мы с вами пришли на эту самую площадку, она абсолютно бесплатная, здесь есть спорт инвентарь, здесь есть раздевалки вот такой вот уличный воркаут. Есть детские, есть взрослые любого рода здесь есть а, активности или какие-то снаряды. И еще очень круто, что здесь вот такая прорезиненная поверхность, и здесь вы можете знать, как именно делать данное предложение. Потом, вот здесь вот есть очень крутое место для того, чтобы проводить закат. А, здесь спортивные площадки в виде баскетбола, стритбола, волейбола и баскетбольной площадки полноценные. Футбольная есть площадка. Вот это я не знаю, что такое, но какая-то штукенция которая я я правда не понимаю и то есть не нужно приходить за своим там есть административное здание где вы можете это все получить и пользоваться А это конкретного вот детские лазилки ну и тут оно и видно что в основном ребятишки это все и задействуют. есть вода можно попить. Бесплатно, соответственно. Есть вот такая вот зона. Я не знаю, здесь, наверное, должно быть что-то типа футбольное или, может быть, какая-то концертная. Я не могу сказать. Нет, что она еще не спроектирована. А здесь проходит у нас набережная. Я вот очень люблю вот это место. Здесь... Место, где провожать закат. Ну или можно просто вот по набережной идти, взять там кофе, водички, сесть сюда и попить. Причем это все направлено именно в сторону заката. То есть он вот где-то в этой части, в зависимости от времени года. А это Крокус Фитнес Сириус спортивный клуб с бассейном первой береговой линии. 60 тысяч на сегодняшний день стоит абонемент на год. Бассейн у них вот здесь находится. Не знаю, мы сейчас, может быть, поднимемся здесь, покажу, как это выглядит. Вообще 60 тысяч это акция, потому что так он будет стоить в дальнейшем 120. То есть, если есть желание, можете купить. А здесь вы вот можете проводить закаты. Вот так он выглядит. Маленькая чаша, большая чаша для спорта. но здесь вот море. Согласитесь, приятное место для того, чтобы проводить закат. И это только четвертая часть того, что вообще в Сириусе будет построен. Будет построен город мастеров будет построен университет будут построены парки и скверы и это все в ближайшем будущем поэтому люди на сегодняшний день не просто так покупают фрукты они видели концепцию Сириуса, понимают, как она реализуется, исходя вот из таких вот мелочей, как эта спортивная площадка, и понимают, что будет дальше, и что здесь есть все спортивные вот эти сооружения, которые остались после Олимпиады, и 50 бесплатных секций. Одни только эти 50 секций для многих являются триггером для того, чтобы вообще переехать в Сочи и отдать своего ребенка, ну, наверное, в одни из лучших профессиональных секций на сегодняшний день в России, потому что очень много профессиональных тренеров, Схантили для того чтобы они остались в Сочи, осели. И здесь хоккейные школы, футбольные школы, теннисные академии все есть. Люди просто после Олимпиады сюда переехали. Но спортивная площадка она на самом деле туда еще дальше длится. Мы не будем сейчас ее прям плотно так рассматривать. Просто посмотрите, что это все абсолютно бесплатно. Там есть переодевалки, все что угодно. И вы можете ей пользоваться а потом смотреть на закат здесь, вот на этой части. А мы с вами едем в Сочи, там есть еще один объект, хочу вам его показать. Возможно, он тоже будет для вас интересен. Двигаем. Мы с вами оказались в центре Сочи, вот у нас жилой комплекс «Сокол». И здесь я хочу показать вам мини-отель, который на самом деле интересен. Возможно, он не очень эстетичный, но тем не менее, экономика и арифметика для сдачи в аренду получается очень и очень неплохая. Центр Сочи вот, море отсвечивает очень сильно, потому что уже закат. То есть 10 минут примерно пешком до туда идти, и с левой стороны у нас морпорт. Пойдемте посмотрим, как это все выглядит, и действительно неплохое предложение. Погнали. Мы с вами оказались внутри, и это такой мини-отель на 8 номеров. Здесь у нас первый, второй, в общем, мы по коридору пошли-пошли. Есть номера с окнами, а есть номера без окон. И, возможно, это не очень эстетичная такая история, но по математике она действительно бьется. И сейчас я вам расскажу, как. Во-первых, здесь хорошие новые ремонты. Выглядит это вот так. Безусловно, это никакой не люкс, но, тем не менее, по 3-5 тысяч в сутки в средней погоде это будет сдаваться. И арифметика здесь такая, что вот эта вся история, если вы это все купите одним лотом, а по-другому никак не продается, вы сможете получать примерно 6 миллионов в год. 6 миллионов в год, вот я посчитал и выкинул сразу 3 месяца, прям простое сделал, на 270 дней я это все вот помножил, у меня получилось, должно получаться 22 тысячи в сутки со всех апартаментов. Ну естественно 270 дней То есть мы 3 месяца как будто проставим но у нас там дела прям очень сильно плохи На сегодняшний день здесь есть управляющая компания Которая все эти дела ваши должна исправить Но тем не менее 6 миллионов в год Можно с этого получать просто с аренды и стоимость этого объекта 55 миллионов. Общая площадь 256 квадратных метров. Это получается 214 тысяч за квадратный метр. Возможно, вы сейчас скажете, что это дорого. Может быть, как-то неоправданно. Но если мы возьмем с вами какие-то панельки, старые хрущевки там, в районе Гагарина или Макаренко, то мы увидим стоимость за квадрат выше. Со старыми ремонтами и не будет места общего пользования и самое главное что как вам еще нужно будет умудриться это сдать здесь у вас отдельный объект который вы используете просто как сдачу при этом стоимость квадрата дешевле а место центр потому что вот ЖК Сокол то есть вот прям он мы конечно его не особо сравниваем потому что там другая концепция другие люди и так далее но за 3-5 тысяч в сутки вот эта история будет сдаваться здесь значит у нас Кровать, которая выпадает. Есть диван, который к этой кровати идет. Установлен у нас вот такой вот стол. Здесь кухня. Никакой такой особо заурядной техники здесь не встречается. С этой стороны у нас располагается ванная. И показываю я вам для того, чтобы вы знали, что такой объект есть. И, возможно, кто-то из ваших знакомых хочет купить какой-то недорогой отель. на 55 миллионов рублей. Он начинающий ательер. Хочет попробовать себя в сдаче в Сочи, получать пассив то вполне себе неплохой вариант. 55 миллионов, 6 миллионов в год будет приносить ему это денежек. Получается даже окупаемость меньше, чем 10 лет. Это очень хороший показатель на сегодняшний день. И цифры-то абсолютно понятные. Поэтому, господа, если вас заинтересовал этот проект, то вы можете найти ссылки внизу в описании к этому видео. И наши менеджеры приедут вам и покажут его вживую. Визуально он, конечно, выглядит, может быть, не прям так, что «Вау, это то, что я искал», но если посчитать арифметику, то все выглядит очень даже неплохо И самое главное, понятно, без всяких обманов С огромным запасом по окупаемости Если что, ссылки у нас указаны внизу В описании к этому видео По любому объекту, который был сегодня в видео Или который вы видели ранее Или вообще, возможно, вы не видели на этом канале Знайте, что он у нас, скорее всего, есть Поэтому звоните, пишите Ссылки указаны внизу Сегодня Альпика нас пригласила на бизнес-завтрак Так что поедем, послушаем, что там будет говорить Доброе утро, страна музыканты, еда, музыка и хорошее настроение. В общем, первым делом мы здесь поедим. Потом мы, значит, записали какую-то бумажку в расчет на то, что мы выиграем какие-то призы. Но посмотрим. Блин, ну очки тебе, конечно, очень идут. Ребята поели, теперь началась информация. Или просто снимайте. Мероприятие закончилось, а столы еще полные, поэтому мы с Саней решили исправить эту несправедливость и что-нибудь здесь есть. Вообще послушали новую информацию про объекты, пообщались знаешь, с агентами, со всеми. А сейчас поедем с вами дальше. Вообще сегодня нам нужно будет еще съездить в Салахаул, так как Алина попросила продать их участок. С дроном поднимемся, я вот думаю, на чем мне все-таки ехать, на мотоцикле или на мопеде? А, ни разу не тестировал мопед на серпантинах и на такие длинные расстояния, то есть до Салафаула ехать минут 40 по серпантинчику, и вот интересно, как все-таки будет удобнее. И думаю, что, наверное, все-таки будет удобнее на скутере, да, он будет менее мощный, но туда, в багажничек, можно положить дрон. Здесь же, к сожалению, мы этого сделать не можем, потому что багажника здесь нет совсем. Вот, так что сейчас, наверное, поменяем технику, но это еще не точно. И потом поедем с вами в Салахаул, кайфанем от видов, посмотрим, что за участок. В общем, решение оказалось таким, что я решил поехать на мотоцикле. Погода, конечно, чуть-чуть подиспортилась, но взял с собой дрон, значит, здесь. И поедем, посмотрим, что за участок Алина покупала и почем они его продают. Алина, кстати, теперь помолвлена, так что комментаторы возраздуйтесь. Короче, погнали. Я приехал, и вы только гляньте, какие виды отсюда открываются. Мы на самом деле находимся неподалеку от Салахаула, он чуть дальше. И в хорошую погоду отсюда видно Красную Поляну, отсюда видно Фишт. Ну и в принципе, да и сейчас-то очень круто все видно. И конкретно назначение вот этой земли, я просто на ней прям стою, это дача вдали от человеческого взора. Он как бы здесь есть, но, как вы понимаете, практически его и нет. И то есть можно приехать сюда, и никто не будет вас спрашивать, сколько денег ты зарабатываешь, как у тебя дела. То есть ты приехал, и вообще никто тебя не трогает. В общем, здесь у ребят два участка. Оба по 4 сотки. Правый и левый. Земля, ЛПХ, ограничение на строительство, 3 метра от забора и все. Делайте, что хотите. На самом деле, 4 сотки здесь особо нет смысла забирать. Мне кажется, нужно забрать все. Но если вы хотите 4 сотки, то он стоит 3 миллиона 300. И это стоит столько же. Если покупать оптом, то это 6 400. То есть по 100 тысяч с каждого, я думаю, вам здесь получится получить скидку по коммуникациям именно в этом случае это очень важно заплачено за электричество заплачено за воду но ее еще не подтянули канализации как вы понимаете здесь не будет никакой то есть вы сюда поставите лосс но просто виды отсюда чего только они стоят как бы это недорогая земля, но, тем не менее, здесь реально можно получить единение с природой. Поставить недорогой какой-нибудь, возможно, деревянный дом. Вы знаете, как быстро возводимые эти каркасники сейчас делают. Они там стоят порядка 4-5 миллионов под ключ, 80 квадратных метров. Но именно забрать всю территорию и этого, и этого участка, небольшой дом на 80 квадратов, конкретно вот под дачу, бассейн и огород. И ты просто выходишь, обязательно виноград нужно посадить, потому что из него потом нужно будет сделать вино. И вот просто вы представляете, вы в пятницу после работы приезжаете сюда, у вас домик на две спальни, маленький, хороший, уютный, камин внутри. Вы садитесь, вечером его растапливаете, выходите на веранду, смотрите, как горы у вас выглядят в темноте. А потом встаете на своих же грядочках, срываете огурец с пупырышками, вот этот вот. И все это у вас вот с таким видом на горы. Мне кажется, тема очень крутая. И если говорить про инфраструктуру, то здесь 20 минут до Дагомыса и примерно минут 5 до Салахаула. Там есть абсолютно все, даже школы. Но нужны они вам или нет, я не знаю. Но это конкретно в моем понимании не чисто дача. Возможно, кто-то захочет здесь поставить себе дом прямо на постоянку. Теперь предлагаю вам подняться на дроне и посмотреть, где мы вообще находимся. Потому что здесь рядом есть речка, но отсюда ее не видно. Какая инфраструктура вообще нас с вами окружает. Поднимаем птицу. Участки находятся сейчас ровно в центре экрана. Прямо напротив линия вот этих вот двух дорог. И вот такая инфраструктура природная есть здесь по соседству. Это река Шахей, вы даже не представляете, насколько кайфово летом вместо моря окунуться в речку. Если вы спросите местных, то местные не купаются в море, они именно ездят на речке, и мы как-то с вами снимали видео, там небольшая у нас была поездка на мотоциклах в Залахаул, и мы приезжали на эту реку. И здесь действительно круто. Вы, во-первых, сюда сможете сходить окунуться, искупаться, просто сходить, там может быть рыбу половить, ну и, соответственно, по всем вот этим соседним лесам вы сможете походить, грибы пособирать, ягоды или еще что-нибудь, либо просто прогуляться. Вот здесь вот в долине реки расположился Салахаул, но мы его все равно не увидим, потому что он находится и скрывается за горами. Но тем не менее он здесь рядышком. Ну просто посмотрите, насколько здесь потрясающая природа. Как это все очень круто выглядит, все так зелено. И самое главное, нет никакой плотной застройки. Есть вот такой небольшой поселочек и как бы все. Больше ничего нет. И дачу здесь заиметь, мне кажется, очень даже будет неплохо. Еще раз напомню, что участки вот находятся сейчас в центре экрана, прямо напротив вот этой вот ответления этой дорожки. И вот основной въезд. Как бы все абсолютно здесь есть. Сам райончик выглядит вот так. Как дача, но вполне себе подойдет. Полетали, рассказал вам, что здесь есть в округе. Садим птицу. И, кстати, я ее продаю. А, хочу... Купить мини третий. В России его не продают, но я знаю, где его купить. И так как я много путешествую, то нужен дрон, который будет весить не больше, чем 250 грамм. В России как бы ну, на это абсолютно без разницы, а вот в мире на это иногда обращается внимание. Господа, мы посмотрели с вами участок. Я не знаю, как вы, но я почему-то очень хорошо здесь вижу концепцию именно такого небольшого дачного домика, потому что большие какие-то замки в ландшафт не впишутся. А что-то небольшое, маленькое, аккуратное, именно в формате дачи, просто люкс вообще. Виды, вот, вы никогда не устанете на них смотреть. Очень крутые. И цена, самое главное, недорогая. И они как бы все оформлены, сразу покупаете их, и все. Ребята, кстати, за свои деньги здесь засыпали вот эту дорогу, для того, чтобы были подъездные пути. А здесь, ну, по соседству прям асфальт. То есть я на мотоцикле, на своем родном, чопере, на низком приехал. Никаких проблем вообще не испытывал. Цена хорошая. Если вы просто полазите и посмотрите за подобные участки, чтобы там дорога была подъездная, Место было такое, прям атмосферные виды были хорошие, и то вы все равно упретесь в чуть больше, чем миллион засов. И так совпало, что сегодня у нас будет с вами еще одна встреча по поводу большого участка под частную застройку, но это закрытая продажа. Мы не можем конкретно рассказывать, где он, могу только рассказать, что это 10 гектар и стоимость 1 миллиард 100 тысяч рублей. Но место очень крутое, это находится в Адере. Рядом со всей инфраструктурой. Сегодня едем на Сделаем презентацию. И в ближайшее время у нас появится информация. Которую мы будем по запросу давать. Но запрос мы будем с проверкой. В общем, совсем всем, всем Все по-взрослому. Ну, как бы участок большой. По частную застройку. То есть, есть. Будет интересно. А это конкретно для себя. Еще же здесь, господа, до 30 -го года должны поставить дорогу. Она будет проходить через Аллахаул здесь. То есть, в принципе... Как бы можно рассмотреть с точки зрения инвестиций, потому что инфраструктура будет развиваться. Но насколько вероятно, что она будет, только время покажет. В общем, заводим коня, он так стоит на самом деле прям на уклончике. И мучим. Блин, я же забыл включить камеру и показать вам, сколько народу в центре. Встреча у нас прошла, в общем, по земельному участку. Мы сейчас занимаемся подготовкой документов и всего-всего для того, чтобы это можно было людям рассылать в готовом уже виде. Вот, если вдруг у вас там есть желающие, знакомые, которые хотят построить большой, нормальный коттеджный поселок в Сочи, то у нас есть для них участок в очень хорошем месте. Но жаль, что я не включил камеру и не показал вам, сколько народу на набережной, потому что там их просто тьма вообще. И я даже не знаю, откуда их столько, мне кажется, даже в Турции меньше сейчас. Будем разбираться. Ну и будем заканчивать. Все, кто заинтересовался, Волком вниз в описании, там есть контакт, пишите, звоните, ставьте лайки, пишите комменты и вам всем удачи, хорошего настроения, всех благ и пока.